Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй расклад для знака водолей на ноябрь месяц. И работать мы сегодня будем двумя колодами. Это колода Райдера Уэйта и колода 78 дверей. Давайте приступим к раскладу. Спросим у Таро, что ждет водолеев в ноябре. Какие задачи, какие энергии, какие события, возможности идут вам. Первая карта это задачи. Энергия месяца, карты событий нашего настроения, как мы себя будем ощущать. Карта работы, карта отношений, семьи. И сразу выложим колоду, карты из колоды 78 дверей, чтобы посмотреть, какие двери нам открывают события этого месяца. Какие ключи даются нам для решения наших задач. Итак, задача этого месяца. Задача энергии. Задача этого месяца – работать с документами, что-то дооформить, что-то доделать по документам. Возможно, это работа с государственными какими-то органами, да? у кого-то, может быть, идут суды. Работа с нотариусами, с адвокатами. Если вы занимаете какую-то должность, готовьтесь к проверкам. К вам могут прийти неожиданно, но это будет касаться именно каких-то документов. Проверьте, правильно ли вы все оформляете, везде ли стоят печати, подписи, и будьте готовы к этому. Но это не только, конечно, в плане работы, это может быть и ГАИ на дороге, да, это может быть любые, любого плана проверки. Карта еще кармическая такая, она говорит о том, что учись общаться с людьми разного уровня. С начальниками, да, с контролирующими органами, с людьми там ниже себя, может быть, по статусу, да, это очень важно в этом месяце. Карта призывает соблюдать законы, потому что здесь, в этом месяце, если вы нарушаете закон, то вы обязательно получите по заслугам. Вообще, вы в любом случае получите по заслугам, да, если вы предпринимали какие-то усилия, решения то если они были правильны вы получите хороший результат если вы принимали неправильное решение вы тоже получите тот результат который по вашим решениям логически должен быть что здесь еще поступай по совести карта говорит да по, по справедливости тогда все будет хорошо карта если вы допустим у вас какой-то суд или какие-то разбирательства то карта говорит все будет по справедливости вот кто прав тот и выиграет давайте посмотрим теперь по событиям ну, король Пентакли тоже говорит видите справедливое решение так события настроения какие у нас король пентаклей Стабильность, финансы, да, нужно заниматься финансовыми вопросами, зарабатывать деньги. Но у вас будет шикарные возможности для того, чтобы вот эти вопросы решать. Рыцарь жезлов. Я хочу куда-то ехать, да. М -м -м -м, нужно бегать, что-то подписывать, что-то оплачивать. И вот такая суета, беготня может быть по рыцарю жезлов. И карта говорит: давай, давай, двигайся. Она толкает к тому, чтобы вы э -э действовали быстро. Для кого-то, конечно, это может быть как бегство из какой-то ситуации, что я убегаю. Может быть, да, если я неправильно там как-то себя вел, я хочу убежать, да, вот от этой карты, от карты справедливости. Но это редкий случай. Так, что здесь еще может быть? Поездка, может быть, куда-то за границу. Или просто поездка по поездки, передвижения, да, много движения. Рыцарь жезлов требует динамики, да, движения. Третья карта – это двойка пентаклей Карта говорит, если у вас какая-то ситуация, которую вы хотите решить, может получиться и так, и так. Здесь, видите, зависит все от каких-то ситуаций, обстоятельств, от вашего отношения, может быть, к ситуации. Карта тоже говорит об оформлении документов, о том, что нужно будет много бегать, суетиться, решать какие-то текущие дела. Если вы где-то играете на бирже, да, вот финансами играете, то здесь могут быть большие неожиданные скачки. Давайте посмотрим, к чему открываются двери да, вот через эти события, настроения. Дама Пентаклей. Хорошая материальная карта, которая несет стабильность. И говорит о том, что вам может помочь какая-то женщина, которая сама уже стабильность вот эту себе создала. Прислушивайтесь к ее советам, она вам подскажет и поможет. Или, может быть, даже эта карта говорит о том, что вы вот займете такое положение стабильное. Потому что король Пентакли, в дам Пентакли, это все говорит о том, что на будущее вы создаете себе задел материальной какой-то материального благополучия. Рыцарь жезлов открывает дверь к новому какому-то пути. Вот то, что вы начнете сейчас движение, какая-то будет, какая будет активность это все приведет к тому, что вы начнете новый новое дело, новое направление. То, что вы никогда еще не пробовали. Очень интересно. Новый какой-то получите опыт. И карта говорит о том, что. Вот для решения ваших задач да, вот этот новый опыт он очень важен. Как э, по-старому да, решали вы проблемы, э, здесь это не поможет. На двойку Пентакли, фуна, Пентакли у нас приходит Паш Пентакли, тоже финансовые карты. И карта говорит о том, что э, вот эти дела, вот эта беготня, вот эти документы, они открывают в будущем вам какие-то двери, новые дают возможности. Давайте посмотрим по работе работе смотрите, вы уверены в себе, у вас энергия так и прет, вы можете горы свернуть, у вас все получится. И эта дверь открывает на будущее к семерке мечей. Это новые какие-то решения, неординарные какие-то решения ваших задач и проблем. Вы как раз то, что вам говорили, что по-старому не получится решать. Вы найдете вот эти новые решения, у вас все получится в семье, но для семьи у вас выпадает вообще самая лучшая карта для семьи это финансовая стабильность, благополучие, это когда объединяется весь род, вся семья, сообща решаются все задачи семейные, да. это может быть, кстати, такое событие как свадьба, да, или юбилей какой-то, когда вот все собираются за одним столом и сообща что-то делают. А, какие двери это открывает король жезлов это дает род, когда у нас усиляется, мы получаем дополнительную какую-то власть. Мы получаем поддержку рода, волю. Мы можем много что сделать и чувствуем себя сильными. И для рода эта карта вот дает такую стабильность именно не только вот в вашей семье, но и для всего рода. Может быть, мужчина какой-то старший мужчина вашего рода сможет вам в, в недалеком будущем помочь в каких-то ситуациях. Я желаю вам удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.